Всем привет! И с вами я, Адилет. И сегодня я хочу вам показать вот такие сэндвичи. Не то, что показать, как вы надумали, а это у них сейчас идет акция. Кто знает, тот знает, кто не знает, тому я сейчас расскажу. И вот у них акция от Кавкев. Берите сэндвич только от Кавкев, потому что у них акция они разыгрывают АКОСТАТ. Яндекс станции, телефон, по-моему, самокат разыгрывает. Короче, сейчас я на экране обложку сделаю, и вы посмотрите. Короче, давайте приступим. Вот у них вот такой вот идет. это надпись «Регистрируйся, выиграй». Регистрируйся и выиграй. И когда покупаешь, в магазине специально вот такими идут. Видно Вот такими вот черными. Так специально. Чтоб никто это. И сейчас надо стереть эту черную. И это про, просканировать этот QR-код. Ну я это. Это это знаете, я акцию вчера только увидел, честно, честно говорю, я вчера только увидел, и сейчас с вами буду это все открывать, это все а, дело как бы изучать, и вот. Давайте уже не терпится открывать, да? Вот давайте эту первую откроем мне не терпится открывать пока я с вами разговариваю. Ох. аккуратно еще тут надо а если этот qr это случайно порвешь то все не будет теперь никакой акции я тоже так делал я вчера сразу как увидел эту акцию сразу такой этот сэндвич купил и Стер, стер, и в конце я эту QR-код порвал, короче. И вот обратно. Сперва, мне кажется, нужно отсюда вынуть, вынуть сам этот, эту, этот сэндвич, чтоб это легче намного было. Давайте вынуть. Вот, вот я вытащил сэндвич, что-то поставил и теперь должно пойти. Давайте. Итак, вот я. Вот я стер. Как? Как вы? Как вы считаете, получится? Я вот так вот стер. Как вы считаете, получится прочитать код? Или не получится. Сейчас я вам это все покажу. Я сейчас показываю вам. Я сейчас. творк сделаем. Вот. Вот получается. Что там сейчас я. Вместе с вами мы увидим вместе с вами мы увидим активировали ваш qr-код вот так как аста нужно я это еще впервые делаю вот вот так как аста нужно Короче, вы видели, да, я что нажал? И зарегистрироваться нужно. Введите свой номер. Я свой веду, конечно. Давайте. Вот ввели номер и имя, фамилию. И отправить делаем. И придумать. Пароль нужно придумать. Какой пароль сделаем. Вот велись свои эти, свой пароль, и я, конечно, вот запомнить, забрать. QR-код успешно отсканирован. Все. Теперь нужно, вот, нужно, а, теперь кажется, я понял, нужно этот, как больше годов собрать, и это. Если больше года соберешь, то у тебя получится выиграть вот из этих вот. Термос если каста, велосипед есть. Вот этот Xiaomi Redmi 10. Приставка PS4 Есакаста, каста. Самокат Xiaomi электро. Asus ноутбук Asus если Видите? Asus есть. И станция Яндекс есть, вот асус ноутбук есть, и, и вот таких набор 5 сэндвичей есть, короче. А вот, вот в самом верху, видите, написано, собери, например, здесь собери 10 готов. Нужно собрать 10 вот таких QR-котов. И у тебя будет собирать 30. Классно, да? Я буду участвовать. Короче, вам тоже это желаю. Участвовать и побеждать. Давайте. Вот и все, друзья. Вот так вот вы можете тоже так делать и тоже так участвовать. Короче, я буду тоже участвовать и вам тоже желаю, чтобы у вас это, чтобы вы забрали свои призы и классно было у вас все. И я думаю, нет смысла уже второе делать так, да? потому что я первый показал и я думаю, все поняли, как это нужно делать. Так что, если... Не поняли, то можете обратно пересмотреть этот видос и понять, короче. Хоть два раза смотреть, хоть 10, хоть 20 раз смотрите и давайте понимать, давайте пока. Я желаю всем удачи и всем пока.